Привет! Сегодняшний наш сюжет называется Догонялки. Мы рассмотрим задачу, когда кто-то будет убегать, а кто-то будет догонять. И наша цель будет помочь догоняющему выработать оптимальный алгоритм действий, чтобы эффективно и быстро догнать убегающего. Модель нашего рассмотрения будет обычная классическая кинематика и ньютонская динамика. Вкратце вспомним законы движения. Для простейшего случая не для кинематики. У нас ускорение от времени равно константе. Интегрируем эту формулу по времени. Получаем зависимость скорости от времени, как некое произвольное постоянное, плюс а t, где это произвольное постоянное, это будет значение скорости в момент времени 0. Также интегрируем это второе уравнение, получаем зависимость радиуса вектора от времени. r0, плюс v0, t, плюс a, t в квадрате пополам. Тривиальные формы, известные каждому школьнику. Теперь некие ограничения нашей модели. Пусть у нас некий момент времени t, равное нулю. Точка s будет убегать. Мы будем знать ее координату и ее скорость. Точка r будет догонять. Мы будем знать ее координату и ее скорость, соответственно. Наша цель будет заключаться в том, чтобы через прикладывание определенного ускорения к догоняющей точке Достичь ситуации, когда наша координата догоняющей точки сравняется с координатой убегающей точки, но при этом скорость догоняющей точки также сравняется со скоростью убегающей точки. То есть наша задача будет не просто попасть в догоняющую точку при отсутствии равенства скоростей, а как бы слиться с ней и по координатам, и по скорости. Также условия будут, что наши отчеты времени, в которые мы будем замерять эти состояния убегающей точки и наши, Координаты и скорости будут дискретные, интервальчик будет Δt. И максимальное ускорение, которое мы можем прикладывать к нашей догоняющей точке, будет равно А. Первый алгоритм, который приходит на ум, это алгоритм Шумахера. Газ в пол, тормоз в пол. То есть мы представим, что мы в течение времени t1 с нуля действуем на догоняющую точку с ускорением А, в течение времени t2 действуем с ускорением минус а. В принципе, это легко представить себе на простом примере, что если у нас догоняющая точка и убегающая в момент времени t равно нулю покоится с нулевыми скоростями на каком-то расстоянии, то нам нужно в течение какого-то времени двигаться с ускорением постоянным в сторону, покоющиеся точки, которую надо догнать. Достигнув половины пути, нам нужно тормозить с противоположным ускорением. И тогда в силу симметрии очевидно, что мы через какое-то время будем окажемся в точке, которой нам нужно достичь с нулевой скоростью. Но рассмотрим общий случай, выпишем формулки. Детально вдаваться не буду, они тривиальные. То есть через момент времени t1 координаты и скорость догоняющей точки. Через момент времени t2 координаты и скорость догоняющей точки. А также мы сделаем предположение, которое в принципе не необоснованное, но в условиях нашего незнания оно вполне допустимо, мы не знаем, как себя будет вести убегающая точка, поэтому мы будем предполагать, что она будет так и продолжать в течение всего времени двигаться с той же самой скоростью, которая была в тот момент, когда мы ее замерили. Вот. Итак, алгоритм такой, что если у этих уравнений, которые приводят к обычному квадратному уравнению, уравнение на скорости содержит t1, t2 неизвестные в первой степени, уравнение на координаты во второй степени – это обычное квадратное уравнение что если у нас есть решение, и оба значения t1 это t2 больше 0, то есть удовлетворяет физическому смыслу, мы принимаем решение, что данный вариант рабочий, и мы жмем на газ с максимальным ускорением в течение времени t. а потом по истечении времени Δt у нас меняется ситуация, у нас убегающая точка как-то смещается, изменяются координаты ее, изменяются координаты наши, и мы проводим новый расчет. То есть весь наш выбор, это выбрать либо Ускоряться максимально, либо максимально ускоряться в противоположную сторону. Вариантов нет. Получается, что абстракция данного подхода, она носит название реле на управления в теории автоматического управления. То есть у нас не плавное изменение параметров, а скачкообразное. Либо включить газ, либо включить тормоз. То есть чистый шумахер. Также можно оптимизировать этот алгоритм шумахера. Ну, подойдя немножечко творчески к задаче и подумав с э, соображениями так называемого здравого смысла. Мы, поскольку считаем, что наша убегающая точка, она двигается с постоянной скоростью, предполагаем, делаем такое предположение, то мы можем переместить систему координат точки 0 в точку S убегающую. И таким образом нам нужно через какое-то время оказаться с координатой 0, со скоростью 0. И мы делаем следующее предположение, что если наша догоняющая точка при этом движется в сторону противоположную от убегающей, от цели, которую нам надо достичь, и этот условие записывается как знак скорости догоняющей точки равно знаку ее координаты, то мы тогда ускоряемся в противоположную сторону от координаты, то есть в сторону точки, которую нам надо догнать. Также здесь, если у нас получается, что расстояние между убегающей и догоняющей точки больше того тормозного пути максимального, который у нас будет, если мы будем максимально тормозить, то мы можем себе позволить также ускоряться. Это значит, что у нас еще есть запас расстояния, и мы успеем затормозить, не проскочив точек, которые нам надо догнать. Во всех остальных случаях мы ускоряемся в противоположную сторону. На основе этого алгоритма было сделано моделирование. Сейчас я вам продемонстрирую. Это некий интерфейс программочки. При старте у нас запускаются движения точки, круговые по первому радиусу, вокруг первого радиуса, по, по второму, по третьему радиусу. То есть вот такие сложные движения совершают у нас некие точки. И мы запускаем со стартовой точки из центра, догоняем, пускай точку номер 3 на самой маленькой третьей круговой орбите. Запускаем ее, смотрим, вот малиновым цветом обозначена точка, которая по нашему алгоритму Шумахера догоняет. И вот она догнала эту точку и старается удержаться на ее координате. А здесь в окошке слева, в желтеньком вертикальном, вы видите вот эти вертикальные палочки. Это график, где по оси вертикальное отложено время, а по горизонтальной отложено ускорение, которое прикладывается к нашей точке. Это то самое релейное управление, тот самый Шумахер, то есть плюса, минуса, то есть либо газ, либо тормоз. И вот таким образом наш алгоритм Шумахера нормально, хорошо отрабатывает. И держится на точке, которую нам необходимо догнать. Вот, например, мы сменим точку, что мы будем догонять точку P1. Опс. И он вокруг нее точно так же вот так вот держится. Единственное, что вы можете заметить, это мелкие небольшие биения. Точки вокруг цели связано это с тем что алгоритм шумахера он отлично отрабатывает далекие расстояния но плохо ведет себя на близких расстояниях когда нам не надо бы в принципе максимально жать на газ и максимально тормозить но он ничего другого не умеет то есть в крайнем случае в вырожденном случае когда нам нужно будет догнать точку покоящейся вот чтобы оставаться на месте с координатами 0 и со скоростью 0 мы будем вынуждены постоянно прикладывать ускорения в противоположных направлениях. Жать на газ и тормозить, жать на газ и тормозить. Вот таким вот образом он будет удерживаться с координатами нулевой точки. Чтобы избежать этого недостатка, мы можем модифицировать алгоритм Шумахера, добавив в него вариант алгоритма Хрущева. Почему Хрущева? Потому что на Западе во времена Пребывание Никиты Сергеевича на должности, а, говорили, что Хрущев подобен человеку, который стремится преодолеть пропасть в два прыжка. Итак, алгоритм Хрущева – два прыжка. Мы будем пытаться преодолеть расстояние от убегающей точки до догоняющей и скорости сравнять их за два интервальчика Δt, с которыми у нас идет опрос координат всей нашей системы. Разумеется, если у нас точки расположены далеко, то нам это не удастся. Но мы все равно это будем рассчитывать. Мы будем получать какие-то значения ускорений, которые нужно будет приложить к догоняющей точке в первый интервальчик Δt и во второй. Они будут у нас, разумеется, превышать те максимальные ускорения, которые позволяют нам мощность нашего двигателя. Вот. И тогда в этом случае мы будем... Обратно обращаться к алгоритму Шумахера. Но если у нас те самые ускоренцы, которые будут рассчитаны по этому правилу, будут укладываться в диапазон, то мы тогда будем пользоваться алгоритмом Хрущева. Итак, здесь уже у нас уже не квадратное уравнение, а обычное линейное уравнение. Дельта у нас известная величина, неизвестная величина А1 и А2. Запишем координату там через момент времени дельта скорость через момент времени дельта t, и координату через момент времени 2 дельта t. Вот, точно так же. Выберем, что точка убегающая будет у нас двигаться по инерции. И тогда, как я уже рассказывал, что если у нас получившиеся значения ускорений лежат в допустимом диапазоне, то мы применяем наше рассчитанное ускорение a1 в течение времени T. а то a2, который мы получили для второго интервала t, мы забываем, потому что у нас после истечения первого t идет новый перерасчет. Вот. А иначе пользуемся алгоритмом Шумахера, как было сказано ранее. Итого на примере будет задача оптимизированного алгоритма Шумахера с помощью Хрущева. Запускаем. И вот на графике вы видите внизу, что у нас из такой вот лесенки, из релейного управления, мы переходим в непрерывную ситуацию. И никаких биений в точке цели у нас нет. И как раз график рисует красивую сложную синусоиду, сумму нескольких синусов. Ну Но и новые нельзя было ожидать от таких вот круговых движений по сложным орбитам. Это у нас Шумахер передал управление Хрущеву. Вот. Если же мы, допустим, сменим точку, которую необходимо догнать, будем в центр стремиться. Вот вначале мы идем по Шумахеру. Максимальное ускорение, максимальное замедление, видите. На графике и попали в центральную точку и вот оно нулевое или мизерное ускорение замедления которое у нас требуется чтобы удержаться в координате с точкой который необходимо догнать в нулевой точке вот любую другую можем взять у нас сначала работает шумахер а потом он передает управление хрущеву вот собственно такой алгоритмик Ничего более знаний программы средней школы для него не требуется. Вот. ну такой, Отчасти, во-первых, как интересный теоретический момент для моделирования. Но из возможности практического применения <связать> можно что предположить? Вот представьте, что в вашу зону ответственности влетает некий квадрокоптер, вот, который вы хотите догнать с помощью вашего квадрокоптера и чтобы они подружились. Вот Так вот, ваш квадрокоптер вы можете заложить этот алгоритм Шумахера-Хрущева, который будет отрабатывать, если захватят координаты э, убегающей точки, и вполне себе будет дееспособен, работоспособен и хорош. Все, спасибо за внимание.